Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Анна Калантерна, и сегодня мы будем говорить с вами об ограничивающих убеждениях. Как всегда, сначала теория, потом ответы на ваши вопросы, но я вам скажу, что я с большим удовольствием выписала сначала ваши ограничивающие убеждения, которые вы оставляли в комментариях. И я думаю, что мы сможем поговорить практически обо всем. Вот такие ограничивающие убеждения. За все надо платить. И страшное. Мужики приходят и уходят. Следующее все, что не делается, все к лучшему. Бывает и так: дуракам всегда везет. Где родился, там и пригодился. Следующее убеждение. Большие деньги опасны для жизни. Без труда не выловишь рыбку из пруда. Тише едешь, дальше будешь. Счастье любит тишину. Можно рассчитывать только на себя, просить стыдно, не смейся сильно плакать будешь, нежный мужчина, слабый мужчина, слабая женщина, больная женщина и так далее. Очень много таких очень красивых и я бы сказала довольно жестких ограничивающих убеждений. Некоторые можно рассматривать как расширяющие. Но они такие накладывающие отпечаток, хороший, сильный отпечаток на жизнь. Вот еще хорошую работу можно найти только через волосатую руку, а не по объявлению. Если я начну зарабатывать, то перестану уважать мужа, например. Я никогда не смогу быть счастливой рядом с мужчиной. Мужчина равно изменные ссоры, отношения это тяжелый труд. Как от этого можно получать удовольствие? То есть самые-самые разные убеждения, которые влияют практически на, на судьбу, на то, как будет развиваться дальнейшая жизнь. Вообще, ваших ограничивающих убеждений у меня оказалось три страницы. Я не буду все зачитывать. Вы сами прекрасно знаете свои ограничивающие убеждения. Но о чем, с чего я начну, да, сначала все-таки по теории пробегусь и отвечу на ваши вопросы. Существует два типа ограничивающих убеждения. Они основополагающие, от которых, собственно, потом уже дальше все и расходится. Первое – это фиксированная установка. Это когда у человека есть убеждение, что в жизни изменить что-то либо нельзя, либо очень сложно. Ну, чаще нельзя. То, что нам дается, оно дается при рождении: это ум, красота, какие-то еще качества, которые невозможно изменить. И вот человек в это свято верит. И следующее это установка на развитие это установка, это убеждение да, оно в данном случае не ограничивающее, а расширяющая то, что можно все в своей жизни изменить, было бы желанием. Безусловно, я за установку расширяющую, за установку, которая помогает развиваться. Это действительно расширяющее убеждение, установка. Она э, очень помогает в жизни, но я сейчас поговорю все-таки достаточное внимание, уделю фиксированной установке, потому что очень многие люди цепляются именно за нее. Люди с фиксированной установкой постоянно ищут способы самоутверждения, потому что им необходимо все время доказывать окружающим, близким, своим родственникам, своим себе, что у них есть к чему-то способности. И они постоянно требуют вот это вот признания со стороны. это для них очень важно. Они все время боятся попасть в лужу, да, попасть в параса, потому что тогда э, они будут выглядеть в глазах окружающих ну, как-то нелицеприятно. Это люди, которые стремятся быть, э, pardon, эти, это люди, которые стремятся казаться, а не быть. Для них их внешний успех гораздо важнее того, что они представляют на самом деле. Они боятся ошибиться и, соответственно, не боятся изменений. В Англии проводили такой эксперимент, собрали людей с разными убеждениями, с фиксированными, с убеждениями, которые направлены на развитие, и давали им задачи. И потом, когда проверяли, при них проверяли ответы, то было замечено, что люди, которые зафиксированы в своих убеждениях, они, для них было важно то ответили они правильно или неправильно. Когда люди с убеждениями, которые помогают им развиваться, они на вопросах, которые они давали неправильные ответы, для них было важно узнать, какой же правильный ответ. То есть им было важнее развиться даже в этом эксперименте. Соответственно, эти люди заботятся очень сильно о своем образе, и для них... Если в их окружении появляются люди успешные, то у них два отношения к этому. Либо эти люди, этим людям очень сильно повезло, или там у них волосатая рука в кавычках, или же, что. Ну, конечно, эти же люди обладают какими-то невероятными талантами, именно поэтому у них так все складывается. Обычные люди они не могут достичь успеха. Вот такое отношение. Они думают о себе, что что они, не до... если не достигли какого-то успеха, я, возможно, недостаточно умна, я до... недостаточно красива, я недостаточно стройна и так далее и тому подобное. Это такие ограничивающие убеждения, с которыми я сталкиваюсь каждый день в своих марафонах. Хорошая новость заключается в том, что со всем этим можно работать, и я сегодня с вами поговорю об этом. И еще такой немаловажный момент. Эти люди довольно часто э, говорят о том, чего бы они могли бы достичь, но не захотели. Например, я мог бы стать известным актером или я мог бы стать директором Советского Союза, грубо говоря. Ну вот, я не захотел. И они часто говорят о том, что они э, не сделали, чем э, то, чего они добились. Ну, как правило, они не добиваются особо больших успехов. И давайте поговорим об установке на развитие. Люди, которые считают, что абсолютно все можно развить. И в этом смысле очень хороший пример. Обратите внимание, есть такой миллионер, он сейчас живет в России, зовут его Оскар Хартман. Это прямо образец человека, который направлен на развитие. Очень интересно за ним наблюдать. И в качестве человека, у которого можно чему-то научиться, я э, искренне его рекомендую. Эти люди спокойно относятся к неудачам. А, даже не просто спокойно. Они понимают, что благодаря неудачам они могут вырасти, они могут чему-то научиться. И даже если они сталкиваются с какой-то ошибкой, это они говорят «Окей, я просто пока еще не научился этому». Об Оскаре Хартмане скажу еще такую интересную вещь. Он рассказывал о том, что он пошел в какую-то клинику, сдал анализы для того, чтобы узнать генетический код проверял, чтобы узнать, к какому виду спорта больше всего предрасположен его организм, его тело. И получил результаты, что его тело больше всего предрасположено к гребле а меньше всего к езде на велосипеде. И чтобы вы думали, что он сделал с этим совсем, конечно же, он стал тренироваться, ездить на велосипеде, и он установил какой-то там рекорд, сделал даже лучше, чем он себе планировал там на 6 секунд. Так что вот это яркий пример того, что люди, которые направлены, настроены на то, что все, что, все можно изменить, они, собственно, достигают таких очень значимых успехов. Откуда все это берется? Все вот эти вот отношения, безусловно, это воспитание. Дети рождаются сначала стремлением к развитию, и они не боятся ошибаться, они не боятся совершать ошибки, не боятся падать. В этом, собственно, заключается рост и развитие. Но со временем, с воспитанием, особенно сильно накладывает отпечаток это школа, начиная с детского сада родители бабушки дедушки близкие люди и ребенок постепенно как одна из слушательниц моих написала накрылась простыней то есть когда-то я была сильна да но потом моя жизнь накрылась простыней неудач отсутствие успеха и так далее очень такая Яркая картинка, именно это и происходит с детьми со временем, с воспитанием. И они зацикливаются либо на ограничивающих убеждениях, которые фиксируют их жизнь, либо те, которые направляются на развитие. Безусловно, необходимо детей вдохновлять и помогать им развиваться, и обращать внимание на их успехи, и говорить о том, что какой ты молодец, когда ты стараешься, когда ты чего-то добиваешься. Это очень имеет большое значение. Я уже когда-то говорила на каком-то из эфиров, и повторюсь и здесь, мне очень помогла в моем развитии, в моих убеждениях по отношению к самой себе моя мама. Когда я к ней приходила с какой-то проблемой, говорила «Я не могу решить, помоги мне ее решить». Она мне э, напоминала о том, что, когда я поступала в первый класс, у меня принимали ну, как вступительные экзамены, собеседование было. И она мне сказала «Аня, тебе тогда для твоего возраста задавали очень сложные вопросы, и ты смогла на них правильно ответить». Я рассказала стих, я посчитала, решила математическую задачу, и еще что-то отвечала на какие-то вопросы. Она говорит: ты тогда справилась, ты смогла это решить. Значит, и сейчас у тебя точно получится. Отдохни, подумай, соберись и сделай еще раз. И благодаря этому у меня выработалось такое, во-первых, убеждение, что у меня все получится всегда и, во-вторых, что бы я ни делала, если у меня что-то не получается, у меня никогда не бывает последней попытки, у меня каждая попытка предпоследняя, в крайнем случае, то есть я все равно делаю до тех пор, пока у меня не получится, это очень сильно продвигает по жизни и помогает, соответственно, критика ребенка разрушает, не критикуйте ваших детей, и обращайте внимание на их успехи, и сейчас я Буду говорить, вести с вами, наверное, диалог. Я буду отвечать на ваши вопросы. Время перемен. Вот задали мне такой вопрос: а когда кажется, что несешь непосильный груз и не берешь новый, только потому, что ощущение, что лопнут капилляры в глазах от перенапряжения, это тоже ограничивающее убеждение? Нет, это не ограничивающее убеждение, это здравый смысл. Ну зачем заваливать то, что непосильно? Мое ограничивающее убеждение еще с детства, которое никак не могу побороть, я не смогу самостоятельно заработать и обеспечить себя и своих детей. Мне хватает денег на все, что нужно, но мне их раньше давали родители, а сейчас муж. И у меня есть чувство стыда, что это не мои деньги, я трачу. Я тут скажу: что: во-первых, не нужно ни с чем бороться. Ограничивающие убеждения они. Должны встраиваться. Бороться вообще с собой совершенно бесполезное занятие. Я за то, чтобы вы привыкли к той мысли, что бороться с собой не нужно. Можно это все менять, бороться не нужно. И совсем можно работать. Что делать, если ограничивающее убеждение переписано на новое в положительном ключе? Но временами находишь подтверждение старому убеждению. А... Старые убеждения переписываются на новые не просто так. Ум сопротивляется, ум э, долго перестраивается. Поэтому просто вспоминать о том, что это всего лишь убеждение, которое строит жизнь. И э, работать с этим, продолжать. Одного раза переписать убеждения совершенно недостаточно. «Как часто надо пересматривать свои убеждения?» сразу же, как только вы испытываете в этом необходимость. Пока они вам не мешают, пока они вам помогают развиваться, пожалуйста, пусть будет, как есть. «Как доставать все убеждения из своей головы? Ведь некоторые так глубоко засели». И вот по этому поводу... Много похожих вопросов по этому поводу. «Как доставать ограничивающие убеждения?» И я прямо сейчас дам вам упражнение, ну, чуточку попозже, дам вам упражнения, как их доставать. Есть ли способ приобрести или выработать иммунитет против ограничивающих убеждений? Задавайте себе вопрос. Вот у меня есть убеждение. Оно мне помогает жить или мешает? Если оно вам помогает зарабатывать деньги, становиться счастливой, развиваться, делать жить лучше, значит, у вас развивающее убеждение. Если оно вам мешает, Останавливает вас в чем-то, стопорит, значит, переписывайте его. Иммунитет, ну, наш ум все время играет в какие-то игры. Иммунитет, наверное, только здравый смысл. Как поменять отрицательное убеждение на положительное, я об этом поговорю чуть попозже. И вот хороший вопрос, который интересует очень многих. Я прямо об этом сейчас отдельно поговорю. Я вот не понимаю, как работать с убеждением денег нет. Их все равно нет физически, конкретно сейчас, на некую большую цель. Например, на ремонт дома. Это не просто убеждение, это факт. Или на более мелкую, сиюминутную. Это временно, но тоже не загон на репите в голове, а факт. Не хочется, чтобы это всплывало, но всплывает же, потому что э, стопорит конкретное движение дел. Отличный вопрос, да. Одним убеждением, что деньги есть, вы ситуацию не измените. Я думаю, что эта участница, которая прошла марафон расширения финансового сознания, я там говорила, что слова отравляющие нашу жизнь, вот денег нет, да, это действительно очень сильно отравляет нашу жизнь и наше финансовое положение, нашу финансовую энергию. Что с этим делать? если вам не хватает суммы э, на какие-то вещи. Ну, во-первых, приумножайте свое финансовое положение, да, улучшайте его, делайте все, чтобы оно улучшилось. Я понимаю, что все этого хотят, другое дело, что не все это делают. Изучайте э, инструменты, которые помогут улучшить ваше материальное положение, и делайте с этим что-нибудь. Но что касается убеждений думайте в ключе, у меня нет сейчас, э, вернее, я не планирую прямо сейчас делать эту покупку. Э, если э, идет речь, например, на ремонт дома, окей, например, всего, э, на ремонт всего дома, возможно, и нет денег, да, но, возможно, есть деньги на ремонт кухни, например, да, то есть э, все можно разбить, на мелкие части. Если э, речь идет о мелкой э, какой-то покупке, то так и скажите себе. В этом месяце или прямо сейчас я это не планирую покупать. Я сделаю это в тот раз, когда я смогу. Я вам сейчас дам упражнение, как же давать, э, доставать свои ограничивающие убеждения. Э, делается но очень просто. Вот тут как раз вопрос. Для меня самое тяжелое добыть эти убеждения из головы, потому что как только начинаю о них задумываться, они опять куда-то прячутся, и я чистый лист. Берете тему, которая вам сейчас интересна, и делаете упражнение методом незаконченного предложения. Например, есть люди, которые легко и с удовольствием зарабатывают большие деньги, но я многоточие, и все время пишите это предложение рукой и заканчиваете это предложение. Минимум нужно написать 20 пунктов. Если у вас будет больше пунктов, то это будет прекрасно. Если у вас будет 100 пунктов, это будет идеально. Вы тогда точно достанете все ограничивающие убеждения, которые у вас есть, и потом с ними работать. Или, например, есть люди, которые нашли себя после 60 лет. Но я многоточие. Был такой вопрос: что делать? Да, мне уже исполнилось 60 лет, но руки опускаются. Или есть люди, которые умеют легко и с удовольствием решать острые вопросы внутри семьи. Но я и многоточие отвечайте, закрываете это предложение, что у вас выходит, первое, что идет, и вы. И очень эффективное упражнение, вы сможете найти любые ответы. Даже ну, если не все, то очень многие. Дальше что со всем этим делать? Встраивать. Есть три шага. Да? Можно встраивать новые упражнения, убеждения. Не повторять. Задавали вопрос по поводу того, что мантры нужно говорить или аффирмации повторять. Нет, это бесполезное занятие. Их необходимо не повторять, а встраивать. Как это делается? Что такое убеждение? Убеждение – это просто направление, направленный фокус вашего внимания, нашего внимания. И то, что вам, вашему уму больше нравится, вот то ваш мозг и выискивает. И, или на чем строятся убеждения? Да? Если с вами произошло какое-то событие, и мозг за это зацепился, когда э это событие, похожее событие, произойдет в следующий раз, мозг обрадуется. О, оно повторилось, значит это тенденция. Э -э если оно повторится третий раз или похожее что-то, мозг обрадуется и скажет, о, это же уже закономерность. И так вырабатывается ограничивающее убеждение. Как встраивать? Когда вы понимаете, что «да, с вами такое происходит». Ну вот, с вами такое происходило часто. Но с вами наверняка происходило и что-то другое. Просто вы на это не обращали внимания. Что нужно с этим делать? Во-первых, повспоминать случаи, когда с вами происходили и другие события и обращать на это внимание, и э, когда с вами будут происходить другие события в будущем, тоже э, на это обращать внимание. И очень важно э, обращать внимание на такие события которые про, в положительном ключе, которые происходят с другими людьми, потому что, если с одними это происходит, то это может произойти с абсолютно любым человеком, в том числе и с вами. Следующее, что можно сделать. Можно еще проработать э, эти убеждения на марафоне автор жизни. То, что я вам рассказала да, о встраивании убеж новых убеждений. Это очень облегченная версия, как вы понимаете, для того, чтобы по-настоящему крепко их проработать, да, встроить в себя. Еще необходимо совершать некоторые вещи, но это не в, не в эфире. Достаточно много работы требует. И еще один а, момент, как можно, это можно сделать в индивидуальной терапии с э, психологом, психотерапевтом, э, спросить этого человека, может ли он э, про, про, проводить через травмы детства, возможно, через травмы рождения. Бывает, что еще и необходимо проводить в, через травмы. До рождения. Я не знаю, есть ли жизнь после смерти или есть прошлые жизни, или будут следующие жизни. Тем не менее, в своей практике я сталкиваюсь с этим практически каждый день. Бывают травмы из прошлых жизней, проработав которые, потом все изменяется в лучшую сторону. Возможно, это игры ума фантазии но тем не менее, оно работает. Я сейчас еще озвучу вопрос, который победить, стал победителем нашего, нашей с вами сегодняшней темы. Мне было бы узнать, в чем принципиальное отличие ограничивающих убеждений от страхов. Как со всем этим бороться, кроме как осознавать. Страх может парализовать, то есть не давать вам совершать какие-то действия. И страх может, наоборот, толкать на какие-то поступки. Есть люди, которые от страха становятся, там, остаться голодным или очень бедным, становятся очень богатыми. Но это страх их двигает. Точно так же страх перед удачей или страх перед изменениями может человека парализовать, и он ничего не будет делать со своей жизнью, потому что ему просто страшно изменения какие-то испытать. Это может быть, кстати, травма рождения в этом случае. «Ограничивающие убеждения просто диктуют нам, как правильно», в кавычках. «Вот я знаю, как лучше, и вот, значит, так вот оно и должно быть». То есть существуют какие-то правила, алгоритм, в соответствии с которым должна протекать жизнь, и человек в это свято верит. И тут я вам скажу, что мне, например, еще очень помогает моя работа. Я сталкиваюсь с огромным количеством людей каждый день благодаря марафонов. И я такие истории прочитаю, что я уже за 25 лет своей практики просто знаю то, что бывает все, что угодно. Но ну, до такой степени невероятные истории бывают, что возможно абсолютно все и бывает как угодно. И вот это очень важно помнить. Следующий вопрос, очень важный, который тоже обязательно хочу озвучить. «Как вы относитесь к проработке убеждений у гипнотерапевтов и у тета-хиллеров?» Я не сильна в тета-хиллинге, так почитала, ознакомилась немного, но имеет право на жизнь. Если оно работает, то окей. Но как я к этому отношусь? Когда вы обращаетесь к третьему лицу, чтобы снял с вас какие-то убеждения, встроил вам другие, это перенос ответственности на третье лицо. Если у вас что-то не получится потом в жизни, кто виноват? Человек, который вам это встраивал. Я за то, чтобы полностью брать ответственность за свою жизнь на себя. Следующее. Если просто переписать и 21 день перечитывать и находить подтверждения в жизни, что эффективнее всего для прививания новых убеждений? По поводу 21 дня это классный срок, но это не означает, что это нужно делать только 20, 21 день. Кому-то, возможно, будет достаточно двух или трех примеров, если случай какой-то уникальный, убеждение ограничивающего. Или даже один пример может быть достаточно, если у человека есть склонность к тому, чтобы изменить убеждение свое а кому-то понадобится гораздо больше, чем 21 день. Это будет зависеть от того, насколько человек искренне хочет изменить свое убеждение и пустить его в свою жизнь. Я хочу сказать, что на уровне ума строить вот эти вот убеждения — это довольно просто. Но так, чтобы они встроились и не отпускали, приходите, искренне приглашаю на марафон «Автор жизни». Я там даю технику, которая позволяет проработать ограничивающие убеждения, вплоть, вплоть до травм э, неосознаваемых. Я приведу такой пример. Вот бывают такие травмы, на которые одевается, которые являются платформой для ограничивающих убеждений. Например, ребенок только родился, его забрали у мамы и э, ну, отнесли в палату. И потом на это на вот эту вот платформу, на вот эту травму, каждый раз потом, когда ребенка оставляли, впечатываются именно эти события. И потом это перерастает в убеждение, например, такое, я никогда не буду счастлива с партнером, потому что меня все бросают, потому что я недостаточно хороша. Почему именно это убеждение? Ну вот потому, что у ребенка было вот такое вот э, переживание в тот момент, когда его вносили в палату, да? меня забрали у мамы, потому что я, наверное, какой-то не такой, наверное, какой-то плохой. Это вот такая вот травма может быть. Другой ребенок совершенно спокойно может это перенести. Не обязательно одинаковые травмы будут происходить в одинаковых событиях. Это могут быть самые разные события. И вообще по поводу травм я хочу сказать, что избежать их практически невозможно. И какими бы мы ни были хорошими родителями, как бы мы ни старались все равно нашим детям, когда они вырастут, будут что рассказать своему психотерапевту это жизнь. Ум очень э, любит придумывать всякие ограничения для себя. Ну, безусловно, родители, конечно, вам помогают в этом. Еще один вопрос довольно э, распространенный: как противостоять родительским убеждениям, мой адрес, или близким людям, э, которые меня окружают. Просто работайте с этим, и если у вас есть возможность жить отдельно от родителей, то, конечно же, живите отдельно от родителей. Помните о том, что это всего лишь их убеждения, и к вам они не имеют никакого отношения. Ваша жизнь – это ваша жизнь. Еще один вопрос, на который хочу ответить. Проходила финансовый марафон. Все круто. Последнее время понимаю, что дело сдвинулось с мертвой точки, но в жизни появляется хаос новое наступает, старое не до конца отпустило. Как все стабилизировать? Не надо стабилизировать, потому что это переход в новый уровень. Я недавно делала эфир про поток, и я там говорила, что, когда переходим на новый уровень, бывает, что очень интенсивно меняются события. С радостью принимайте изменения, потому что если вы захотите стабилизироваться, то это, возможен будет откат или хождение все время по одному и тому же кругу. Если вы и вправду хотите изменения в вашей жизни, радуйтесь всем изменениям, которые происходят, потому что все пойдет на пользу совершенно однозначно. На этом я заканчиваю наш эфир. Мы с вами поговорили немного об уграни... ограничивающих убеждениях. Я приглашаю вас на следующие темы. Подписывайтесь на мой канал ставьте лайк и до скорых встреч!